представляем вашему вниманию кран пожарной латунный угловой 65 диаметра данный клапан предназначен для установки в систему внутреннего пожарного водоснабжения зданий на оборудование пожарного автотранспорта и мотопомп входит в состав пожарного кран комплекта наряду с напорными пожарными рукавами и ручными стволами кран имеет внутреннюю и наружную резьбу 65 диаметра входное отверстие с внутренней резьбой а выходное снаружи После установки выходное соединение должно занимать горизонтальное положение. Для соединения крана с напорным пожарным рукавом вам понадобится головка муфтовая пожарная GM65. Необходимо просто накрутить пожарную гайку на выходное отверстие крана, у которого внешняя резьба. После чего вы сможете подсоединять напорные пожарные рукава или любое другое пожарное оборудование, имеющее для стыковки пожарные гайки 65 диаметра. В большинстве случаев 65-е пожарные краны соединяют с рукавами D66, как кранового, так и технического типа. Кран изготовлен из латуни, масса крана 2 кг. С данной моделью можно использовать датчики положения крана в ДППК. На корпусе указывается диаметр крана и его рабочее давление. Стрелка указывает на направление потока.